Здравствуйте, с вами Петров Александр и канал Сады Вселенной. Сегодня мы поговорим о ржавчине груши. Это бич груша, одна из самых неприятных и довольно опасных болячек груши. двуххозяйный гриб, который живет на груше, и можжевельнике. С можжевельника летит на грушу и наоборот, заражает вот такие разные культуры. Бороться с ним довольно трудно. Заражение начинается с весны, где-то в районе цветения или даже чуть раньше, по первым листьям. В дальнейшем гриб распространяется, живет все лето на листьях. Сверху образуются такие рыже оранжевые пятна, а снизу со временем выпуклости. И вот на этих выпуклостях очень скоро появятся, как такие сосочки, как на выме, у коровы на вымине, органы спороношения. Он начнет кидать споры, этот гриб. И заражать можжевельник. Можно посмотреть, что можжевельник есть недалеко здесь. Соответственно, ржавчина здесь прекрасно, хорошо, вольготна и замечательно. На можжевельнике ржавчина груши и можжевельника гораздо опаснее, чем для самой груши. Ветки груша гриб не проникает. И, в общем-то, сильно большого вреда не приносит. Ну да, ослабляет грушу немножечко. Но на можжевельнике все гораздо неприятнее. Гриб поражает ветви. Ветви у основания, эти ветви потом у можжевельника отсыхают. Что у вертикальных можжевельников, что у горизонтальных, в начале мая могут появиться в основании ветвей такие слизистые 2-3 см длиной наросты, ярко-красного или ярко-оранжевого цвета. Они очень неприятные, висят такими гроздями. Потом достаточно быстро они высыхают, отваливаются, но за это время гриб успевает набросать споры на листья грушек. Поэтому с можжевельником также нужно работать в самом начале мая, если у вас есть можжевельник, есть смысл его обработать теми же препаратами, которыми работаем и по груше. Прежде всего важна регулярность обработок. Первую обработку лучше всего провести до цветения груши, ну, скажем, в районе вторых майских праздников, 10 15 мая, вот где-то в этом время, в средней полосе. Когда груша цветет, мы не обрабатываем ничем, а в дальнейшем, после цветения, можно обработки, и лучше будет, если обработки повторить. Два-три раза с интервалом одну-две недели, в зависимости от того, чем вы обрабатываете. Наиболее надежным в этом случае хом, хлорокис медиа, 4-5 грамм на литр используется, и вот делается несколько обработок с интервалом 1 две недели. Лучше всего, если они будут раз в две недели, это вполне достаточно. 3-4 обработки. Также неплохо работают органические фунгициды. Органические не значит биологические, к сожалению, они ядовитые, это химия, но они тоже работают, такие как топаз, скор, вполне с ней справляются. Единственное, у со временем может возникнуть резистентность, привыкание к органическим фунгицидам, поэтому, на мой взгляд, хом достаточно надежен, к нему привыкание не возникает. Кроме этих препаратов, у которых срок ожидания минимум 3 недели, поэтому заканчивать обработки лучше за 3-4 недели до сбора урожая, а лучше и еще раньше, есть такой препарат как фарма-йод. Или обычный аптечный йод можно взять. Концентрация 1-2 грамма на литр. В начале вегетации, где-нибудь там в мае-начале июня, можно взять 2 грамма на литр концентрацию обычного аптечного йода или препарата фарма-йод. А ближе к урожаю 1 грамм на литр. Ох. По моему опыту, по моей практике, вполне можно справиться. Полностью, конечно, от ржавчины избавиться очень сложно, потому что она летит не только с можжевельника, который на участке, но и с соседних можжевельников соседних участках, соседних груш и так далее, продолжая заражать листья в течение всего сезона. Конечно же, это очень ослабляет дерево и способствует тому, чтобы оно хуже зимовало. Но ну вот чтобы оно зимовало лучше, чтобы оно было не ослабленным, лучше всего обрабатывать. Если есть возможность сделать пространственную изоляцию грушей можжевельника, то есть не сажать на своем участке рядом с грушей можжевельники, будь то горизонтальные различные, казацкие, ложно-казацкие, китайские или вертикальные, обыкновенные можжевельника, или скайрокет скальный и так далее, то лучше не сажать. Но, как правило, на наших участках все настолько близко, настолько компактно, что совсем не сажать, ну, это невозможно. А даже если у вас на участке его нет от соседей, может прилететь наверняка у ваших соседей, есть нержавильники. Поэтому пространственная изоляция хорошо, но это не панацея. Гораздо лучше, если вы просто регулярно будете обрабатывать. На тех участках, где я обрабатываю несколько раз, как правило, ржавчина на нет или она проявляется очень слабо. А на тех участках, где обрабатывают сами люди, да еще через пень-колоду, сегодня обработали, через две недели забыли, потом уехали в отпуск, конечно же, ржавчина появляется во всей своей красе. Поэтому просто не забывать регулярно обрабатывать в течение середины мая, ну, примерно по началу июля. Вот сделать 3-4 обработки. Тогда вы сможете держать свою грушу здоровой, а ржавчина у вас будет. Если не побеждена, то, по крайней мере, очень сильно приторможена. Вот так. Ветви можжевельника, пораженные ржавчиной, со временем усыхают и погибают полностью. Поэтому нужно их удалять при сильном поражении, оставляя только здоровые ветви. В общем-то, бороться с ржавчиной на можжевельнике гораздо сложнее, чем на грушке. Кроме ржавчины груши можжевельника, есть еще неприятные заболевания, такие как ржавчина барбариса из лаков, тоже двуххозяйный гриб, живет на различных видах барбариса и на луговых травах, например, на газоне. И есть очень неприятная ржавчина пятихвойных сосен, которая живет на черной смородине и пятихвойных сосах. Видите, какие оригинальные грибы, очень любят совершенно разные растения, хвойник и ягодник. Вот ржавчина пятихвойных сосен совершенно не лечится. К сожалению, если на пятихвойной сосне, такой как сосна Веймутова или сосна румелийское, возникла ржавчина на ветке, это утолщение с оранжево-красными наростами, то такую ветку нужно удалять. Если это возникло на стволе, то, к сожалению, ствол выше места поражения отсохнет, так же, как и ветка выше места поражения отсохнет, и тоже нужно их удалять. Бороться с ними очень сложно, с этими ржавчинными грибами. Важна регулярность в обработке.